Здравствуйте! Прошу ровно месяц с того момента, как я заметила, рост цветоноса на моей орхидее. Вот этот цветонос. Вот. На сегодняшний день он уже более 25 сантиметров. Вот. И продолжает расти. Дальше этому цветоносу ровно месяц. Так. До свидания. До следующей встречи.